Привет ребята, добро пожаловать на канал, это уже 68 день по эксперименту, где на протяжении 100 дней я инвестирую каждый день в криптовалюту по 25 долларов. Сегодня в видео у нас будет небольшой эксперимент, мы узнаем сколько можно заработать за 10 минут, поэтому эти 10 минут начинаются прямо сейчас. Параллельно также я вам покажу монету, в которую сегодня буду инвестировать. Я сразу вам признаюсь, что, что до этого я уже смотрел плотности, тут ничего интересного прям по плотностям нету, поэтому я не знаю как я вот сейчас буду торговать, но у меня по плану. Должен выйти сегодня видос Поэтому я должен вот прямо сейчас провести ту самую торговлю Чтобы вы не думали, что это там какая-то супер крутая очередная попытка Нет, вот сейчас у меня вот это вот время Я только что закрыл сделку на 19 долларов плюс И вот вся моя торговля за этот вот день, который у меня было получается Заработали 139 долларов Ладно, ребят, меньше уже буду трендить Потому что очень мало у меня времени остается чтобы найти какую-то хорошую ситуацию. Но я вам скажу то, что вот по плотностям сегодня никаких там супер крутых нету ситуаций. Опять же, торговать чисто по теханализу, но ну, и не знаю. После того, как ты уже поторгуешь по стакану, торговать просто по теханализу, я не знаю, ребят, уже, наверное, рука даже не поднимется у этих людей. Добавляем здесь монету AXS, возможно, по этой монете можно будет сделать вход. Опять же, это не точно, потому что тут вы сами видите, как бы такие себе ситуации, да, нету каких-то крупных плотностей, вот, просто в стакане спыта ничего интересного нету. Хотя в скринере у нас что-то отображается, да, но заходить там некуда. Вот, можно по кардану зайти, давайте посмотрим, что там по этой монете, сразу откроем уже спотовый стакан и вот так вот ребята я в режиме реального времени нахожу эти ситуации потому что многие меня спрашивали как ты находишь ситуацию у тебя там графики заранее подготовлены нет ничего заранее не подготовлено все вот так вот сразу открыто по кардану ребята тут есть только вот смотрите есть только 380 тысяч на 2250 ну это 3 процента тут сверху чего-то такого интересного опять же нету не знаю почему эта тема отображается в скринере Возможно, это какая-то другая монета, нет, это, это Ада, ну я не знаю, короче, тут ничего такого нет, вот 200 тысяч монет, да, ну и тут же 200 тысяч монет снизу сразу есть, поэтому тут как-то так себе стоит эта плотность. Давайте, возможно, обновим скринер, возможно, тут что-то вообще не так, и тут, ну да, 200 тысяч монет. Тут 23 тысячи, но это вообще мелочь. Вот и есть такая более плотная, ну, более большая плотность, но это тоже, как по мне, маловатое. Давайте тогда параллельно, пока у нас загружается, покажу вам монету, в которую сегодня буду инвестировать. Это монета BTS, это по совету одного из подписчиков. Посмотрите, какие у нас были хорошие росты в 2017-18 годах, плюс у нас уже 83% монет циркуляции. Это уже также неплохо влияет на этот курс. И если также мы посмотрим по временным циклам, посмотрите, у нас циклы максимально тут совпадают вот у нас был тот самый рост даже если здесь посмотреть по датам вот смотрите тут у нас примерно 11 января до да, началом. ну тут конечно уже немножко попозже вот 11 января да ну, то есть почти совпадает 11 января 11 января и рост после у нас идет та самая коррекция тут все идет в запоздание примерно один месяц вот та самая коррекция после уже параболический рост вот начиная грубо говоря с 11 октября поэтому ребят вот недавно было 11 октября да и получается то что возможно можно будет скоро увидеть такой же Рост. опять же не финансовые рекомендации вы должны быть готовы к тому что монету могут укатать просто вот минус 80 процентов поэтому это такая быстрая аналитика да и теперь давайте посмотрим что у нас вообще по этим плотностям я понял короче у меня просто отключен VPN и из-за этого я не могу даже нормально посмотреть на плотности поэтому прямо сейчас обновляю повторно видите вот вроде хотел быстренько запилить, осталось уже 6 минут для торговли я конечно не понимаю что уже получится с этой ситуации но как бы ребят посмотрим вот по кардану у нас ничего интересного не было, по эфиру есть у нас на фьючерсах такие довольно крупные заявки, но опять же они стоят в обе стороны, мы такие заявки не трогаем. И по XRP, вот по XRP мне нравится, тут стоит заявка на 1 миллион долларов, поэтому давайте прямо сейчас откроем сделку по XRP, конечно она будет не самая лучшая, да, почему да, потому что эта плотность далеко стоит и я уже, так скажем, прыгиваю в последний вагон, но вы тоже должны понимать то, что это такая быстрая торговля то есть я тут не сижу, часами не анализирую, да, по XRP у меня, кстати, проблемы со стаканом, то что я не могу вот так вот сразу хорошенько открыть тут я зайду примерно на 200 долларов по марже, если чего, уже около этой заявки буду докидываться, тут она стоит 1 1,004, поэтому где-то тут у нас можно уже закинуть стоп-лосс, это 0,2 получится, но у меня примерно всегда такие стоп-лоссы, да? Тут у нас, кстати, даже стакан немного отличается, фьючи от спотового стакана. Здесь у нас даже цена только будет подходить, а тут мы уже будем немного выше. Поэтому тут пока все замечательно, буду, если что, вот тут вот докидывать. И нам важно словить хотя бы небольшой отскок, да, вот если бы до верхнего уровня, да, было бы вообще замечательно. Верхний уровень, давайте я вам начерчу, где я здесь вообще что по этой ситуации вижу, потому что тут я зашел чисто от плотности, чисто вот по стакану, даже вот можно торговать уже потом без вообще графиков, когда ты хорошо понимаешь стакан. Тут в целом мы заходим по трендовой линии, это я сразу, грубо говоря, для себя вкинул в голову, и тут, я так понимаю, на этой трендовой линии у нас кто-то выкинул эту заявку крупную плотность. Поэтому мы заходим от этой крупной плотности. Потенциал в данной ситуации до первого максимума так. Возьмем горизонтальную линию вот примерно до этого вот максимума. Если посмотреть по движению, это у нас получается 0,5% в процентах, это не так уж и много. Поэтому пускай даже, наверное, половинка остается. И параллельно пока найдем вторую ситуацию, потому что как бы, 0,5 это совсем мало. Нам надо движение какое-то побольше выжать. Вот, есть, к примеру, по ОМГ замечательно, замечательно, поэтому переходим и здесь добавим во вторую вкладку, также добавим еще один стакан, так, главное сейчас не тупить, потому что немного времени, время уже поджимает, 4 минуты, так, это спотовый, здесь мне нужен фьючерсный, а тут мне нужен спотовый, поэтому включаем, спот, все отлично, и по МГ у нас также должна быть в крупная плотность, вот она, 44 тысячи. Так, и давайте сразу заходить, так, зашли первой заявкой, зашли второй, я так понимаю, всем объемом, который я мог зайти, я уже... Зашел, да, все отлично зашел, и по стоп-лоссу тут получается на 8, так, 0.80, блин, такая опять же разница, и стоп может получиться аж полпроцента это уже довольно-таки огромный стоп-лосс, поэтому в этой ситуации, если будем выжимать, то нам надо выжимать, ребят, как можно лучшую ситуацию, так, возьмем здесь также загуглим омг и откроем новые новой кладке, чтобы это уже можно было все вот так вот красиво отслеживать. Три минуты у нас осталось по торговле. Не знаю, почему у меня каждый раз вот слетают мои настройки. Вот видите, сейчас тут сделки, биржевой стакан. Хотя у меня как бы настройки вот всегда вот такие вот как бы должны стоять. Не знаю, из-за чего это. Возможно, как бы просто тупняки какие-то. ОМГ, кстати, показывает вообще неплохой рост, ожидают такой же рост и по монете Dash, и по ОМГ, и по трону, короче, по всем вот этим вот старым монетам, вот, вы просто посмотрите, ОМГ буквально за 15 минут, сколько тут роста дал, да, 10-11%, охренеть, красава ОМГ, тут мы как раз-таки заходим от уровня поддержки, да, и у нас за этим уровнем сразу располагается стоп-лосс так себе ситуация, да, но другого вот за эти 10 минут, которые я прямо сейчас открыл, я даже не знаю, возможно ли что-то найти или невозможно. Вот у нас есть небольшой такой вот уровень, тут у нас также есть опять же этот минимум, я так понимаю, у нас за этим минимум сразу кто-то выбросил свою заявку. Вот, 14 14800 она стоит, да, это как раз таки вот на этом вот уровне. Поэтому можно было бы, конечно, подождать, если что, закроем сделку по XRP и уже откроемся по МГ, потому что тут, как по мне потенциал, вот, смотрите, там был 0.55, а тут уже 0.85. То есть, относительно Рипла, тут намного выше потенциал. Ripple уже не так волатильно ходит, как тот же ОМГ. Это у нас тут 0.36, а получается 0.56. но ну, это понятно, конечно. Я сегодня соотношение не то соблюдаю. Тоже должны понимать, как бы... Из-за того, что у нас идет вот такая вот торговля Параллельно давайте с вами сейчас тогда уже купим монету BTS Немножко, конечно, уже простыл, ребята, после этой Москвы Когда там походишь по этим всем всяким разным интересным местам Так, на 25 долларов покупаем монету BTS После уже выложу в телеграм канале актуальную информацию по портфелю Всего мы заинвестировали 1700 долларов Плюс пока на 215 долларов Я так понимаю, сегодня уже будем в Плюсе еще больше Поэтому переходите потом в Telegram Смотрите уже актуальную информацию Ждем сейчас уже по этим монетам, что у нас вообще будет. Я говорю, вот постоянно приходится перенастраивать, это немного, конечно, каляет. Иногда настройки сохраняются, но чаще не сохраняются. Так, важно еще смотреть, что у нас параллельно еще начинает делать биточек, биточек. Потому что если биточек у нас проваливается, то вероятнее всего он за собой вот всю эту альту и потянет. Если если он нас будет отрастять, это нам, скажем так, дополнительные дрова, что порасти выше. На дневном графике мы, кстати, здесь с вами видим уже поглощение, да, это такой, я бы сказал, довольно-таки медвежий сигнал, но посмотрим, что дальше будет, потому что как бы было бы все так просто, я помню, семнадцатый год, какие там поглощения не возникали, все равно дальше был тузымун, и цена дальше летела на повышение, просто этот хай, грубо говоря, его не было, и очень быстро обновляли. Поэтому не дайте себя поддать на эту провокацию. Короче, 10 минут прошло, 10 минут прошло, да. А ни хрена мы толком даже не заработали. Вот, вот в чем прикол, да? То есть, такое тоже может быть. Просидели 10 минут, что я хотел. Тут, кстати, такая же ситуация вообще и по BTC. То же самое. Такой же вот тренд, да? Такая вот наклонка. Ну, не знаю, не знаю, короче, ребят. За 10 минут у нас ничего толкового не получилось. Пока стоим вот вдруг в двух этих сделках. По МГ, конечно, ситуация лучше выглядит. Потому что по Реплу вот тупо, тупо под копирку с битком. Вот. Что Ripple, что BTC, вот просто один в один. Тогда, ребят, я уже даже не знаю, что мне тут сейчас сидеть и что-то трендить, если, короче, надо просто подождать, что будет по результатам этих сделок. Пошла сильная реакция, ребята, по монете OMG, Конечно, уже прошло 10 минут, я это понимаю, но посмотрите, просто как сильно... Цена ушла до этой точки, давайте теперь зафиксируем убыток по XRP, и я думаю уже перезайдем лучше по МГ, потому что там ситуация намного получше, плюс у нас по XRP, сами видите, уже ничего нету э, в стакане, поэтому тут Ого. у меня, короче, с интернетом проблемы, да. Я надеюсь, что я вышел с этой монеты, потому что это будет, конечно, хреново, если я не успел выйти по реплу. Также желательно было бы тут уже, ребят, перевернуться, потому что, блин, видимо, биток у нас начинает лететь, да, видите, идет пробой, а я ничего сделать не могу, я ничего сделать не могу, блин, не могу не перевернуться, ничего не могу сделать, и по XRP не могу зафиксировать убыток, ну, фиксируйся, фиксируйся, вот видите, что за дела, ребята, а оно все летит, ебаный рот. И тут надо перевернуться, нам надо перевернуться. Мы тут уже перевернулись, кстати, да? Только по XRP я все никак не могу зафиксить. Вот жесть, конечно, вот жесть. И как это все объяснить? Как это все объяснить? Как это сейчас все исправить? Вот, видите, нажимаю по рынку, оно не, оно не фиксирует, короче. А в стакане с я не вижу даже этой сделки. А по МГ, давайте попробуем добавиться. Получается добавиться или не получается? Потому что ОМГ уже разбирают заявку. Смотрите, заявочку-то разбирают, упираемся в нижний уровень. Сейчас ее, если разберут, но ну это все, это капец. И тоже ничего не могу сделать, Но ну вы посмотрите. Я вообще захожу, не захожу, не, вообще непонятно, ребят. Короче, все лагает, что-то что какой-то бред. Пока вообще не понимаю. Я вижу только, что вот в стакане ОМГ разобрали, сейчас все, да? И, возможно, мы сейчас вообще ту э, заму типа вниз сделаем. Как бы это логично было бы, потому что все, заявки нет, на сцену ничего не держит. Плюс у нас BTC, вот, пошел в пробой этой наклонки. Короче, это надо смотреть, куда сейчас тут может все поулетать. Пока плюс 13 долларов, да. Но опять же, я так понимаю, по дневнику сейчас будем смотреть, что мы там закрыли вообще, как те сделки у нас закрылись. Потому что там может быть все намного грустнее. Хотел, конечно, 5 минут поторговать, да. А тут снизу сейчас, смотрите, тут есть такой вот уровень, да, небольшой. Тут, тут скопление уровней. И, возможно, за этими уровнями у нас могут вот, находиться, находиться, могут стопы. Поэтому мы можем идти сейчас стопы и пробивать. Пока объемы я вот смотрю на одном месте но мы падаем потихоньку, поэтому будем смотреть как цена будет реагировать вот на это вот место. Сейчас мы тогда откроем вот эту вот вкладочку, это у нас уже будет актуальная информация по нашему дневнику, получается на репле мы с вами потеряли 12 долларов вот так вот эта сделка была закрыта Очень хорошо то, что я успел вот отступиться или там по стопу закрылись Непонятно, во всяком случае Хорошо то, что мы ее закрыли, потому что 12 долларов Вот всего лишь потеряли а, Короче, непонятно, сколько могли потерять Так, тут сразу закинем стоп-лосс, да Желательно, чтобы мы пошли вот эти вот уровни пробивать Тут мы можем таким вот импульсом Да, сейчас вам примерно нарисую Если такой вот будет, да Вот таким вот импульсом можем уйти к нижним границам Опять же, тут у нас уже уровень Есть, да, ну, то есть надо смотреть, надо смотреть. Плюс у нас может тут быть ретест уже этих уровней. Поэтому тут очень довольно-таки важная точка, я бы сказал, очень важная граница. Параллельно также обращаем внимание на биток, что он будет делать, потому что это 5 Мы сейчас можем так вот одну свечку коррекционную и просто взять и вот так вот вообще копнуть ниже и сбивать вот эти вот стопы, которые тут будут за этими уровнями. Поэтому, ребят, тут осторожней. Точнее, говорю, ребят, осторожней, а сам сижу торгую. То есть, Максим просто осторожней. Вот что надо сказать было. Тут вообще логически выстоит стоп-лосс. Сейчас покажу. Вот в это вот примерно место. Даже можно чуть повыше. Конечно, это уже будет так себе. Потому что я и так уже зашел тут довольно-таки крупным объемом. Вот примерно там было бы идеальнейший стоп-лосс. И взять сделку соотношением 1 к 3. Так, здесь есть такая тема, как короткая позиция, можем ее выбрать и просто вот посмотреть, померить, где здесь у нас сделка получится уже один к 3. Вот выставляем центр на открытие, тут выставляем на стоп и тут уже смотрим вот один к 3. 1 к 3 это, ребят, будет вот в этом вот месте, это как раз таки вот за этим уровнем, поэтому давайте подождем, я думаю, тут получится неплохо заработать. Вот если на эту кнопку нажать, вот у нас стоп лосс на 50 долларов, а по тейку... Давайте вот выставим тейк, тейк у нас примерно 14.59, ну просто, чтобы мы хотя бы примерно понимали, чего мы тут хотим ожидать от этой ситуации, хотя, как мне кажется, можно, конечно, тут уйти намного-намного ниже. Так, 59.42, это у нас примерно тейк, если посмотреть, это 132 доллара за 10 минут. Я, ребята, решил раскинуть сетку, потому что смотрите просто какой импульс. И сейчас вот этим импульсом на стопах мы можем дать вот прям хороший вот такой рывок, поэтому я решил тут уже некоторую часть скрыть вот так вот сеткой. Вот, у нас уже был импульс, видите, я, конечно, немного прозевал вот этот вот импульс, уже могли неплохо закрыть позицию, но из-за того, что я его тупанул, тут как бы логически можно было словить вот реально на стопах импульс. Плюс она сейчас биток помогает нам, то есть сейчас он может еще ниже копнуть, если копнет на 62 тысячи, ну это пожалуйста, это по ОМГ тоже мы уйдем немного ниже. Но пока все замечательно, как бы возможно я зря так крою рано позицию, но это у нас такой экспериментальный, знаете, формат видеороликов. Если он вам понравится, то конечно будем вот снимать такие чаще. Я лично хотел за 10 минут уложиться, но куда ты тут за 10 минут уложишься, если как бы... Не, не получится так быстро тут, короче, все это сделать Теперь давайте попробуем уже потянуть остатки Это 50 у нас осталось Это вообще мелочь, поэтому выставим на 59 Это там, где у нас должен был стоп Если получится, вот слови движение вниз Отлично будет, но если нет Этот остаток мы уже просто закроем по стоп-лоссу Хотя я говорю, тут потенциально можно вообще поймать Хорошее движение даже до нижних уровней Но опять же, я сейчас сижу, у меня нету задачи там как-то заработать, у меня была задача сколько я смогу заработать за 10 минут, тут вот возможно будет скопление стопов вот за этим уровнем, да, то есть сейчас мы дали небольшой такой импульс на стопах, возможно сейчас еще за этим уровнем и потенциал, я говорю, возможно прям до этих вот накоплений, которые у нас тут были. Можно вот на работать, но опять же, я видел, многие ребята там без стакана работают, вообще не понимаю, как без стакана сейчас можно работать, по-моему, это просто такая, знаете, гаданин некой кофейной гущи, так, ладно, будем крыть, короче, по 5, вот так вот раскинем, если нам тут фартанет, то возьмем хотя бы еще чуть больше по позиции. Если не фартанет, ну, что я сделал, ребят. Такая вот ситуация. Короче, сегодня у нас получилась вот такая вот торговля. Сейчас, конечно, закроем позицию, посмотрим, сколько мы еще заработали. Если вам, ребят, такой вот формат и контента нравится, то обязательно, конечно, об этом напишите в комментариях, чтобы я знал, какого контента для вас снимать больше. Так, видите, очень хорошо мы попали... Просто жесть. А сейчас вот представьте, если реально у нас биток будет проливаться ниже 62 тысяч, да? Это ж по ОМГ тоже будет пролив. И это хороший будет пролив, намного лучше. Вот, у нас есть небольшая заявка. Смотрите, сейчас ее разбирают. Все, это опять же полет на низ. Вот, уже полетели. Тут плюс кластер еще набился. Короче, хорошо. Ран рановато мы вышли. Вот, что я понял, рановато. То есть тут сейчас просто. Ой, бля, это что происходит? То есть смотрите, как просто Как просто нагло тупо сносят. Сейчас тут начнут на стопах лететь, но это, это начнется цветная реакция. Короче, ждем ОМГ, я не знаю, вот примерно 14-21 примерно, да. Это мы уже тут 2% тянем с этой сделки. Короче, рановато я, конечно, вышел. Понимаю, понимаю, рановато, вот видите, тоже есть, находите такие ситуации, вот смотрите, сейчас за этим вот максимумом, ой, минимумом, возможно, скопление, поэтому, возможно, сейчас мы сможем увидеть неплохой такой рывок. Я просто хочу взять, зайти, заскринить и потом вот это все уже, знаете, на, на превьюшку подготовить, потому что тоже много таких вот ситуаций находишь, а поскринить просто иногда не получается. Так, ну что мы тут с вами видим, плюс 55%, сейчас на минимуме находимся, возможно, будет какой-то импульс вот, вот, на, на стопах есть у нас импульс, короче, ребят, замечательная ситуация, конечно, тупанул я то, что рано вышел, да, ну и сейчас уже можно, короче, всю позицию, я думаю, закрывать, хотя вот не буду закрывать, просто перенесу стоп-лосс, ну, как уже повезет, опять же, перенес я его вот довольно-таки э, высокое место, тут вот, видите, все, выбило по стопу, короче, вот такая вот у нас получилась ситуация, как по мне, я тут выжил, ну, максимум, который возможен прямо в краткосроке, первая сделка минус 12 долларов, вторая плюс 122 доллара, в этой сделке мы очень хорошо то, что быстро вышли, если бы, конечно, не было затупов с интернета, мы вышли намного-намного быстрее, вот как с этой сделкой мы также отработали, сделка была волн быстренько перевернулись, часть, не знаю, что это было, но тут мы уже начали фиксировать позицию, в общем, вот такая вот у нас, ребята, получилась ситуация, поэтому Всем огромное спасибо за просмотр Всем удачи, всем профита Всем пока